поздно произойдет то чего все ожидают мы победим правильно это назвать священная война священная война священная война Гольца! Look me! <laughs>